Выход из дебюта в Миттельшпиль матча совсем не удался претенденту. Мы встречались с вами в этой студии ровно неделю назад, когда шахматисты только-только разыграли дебют. После первых трех партий счет был равный полтора на полтора, и казалось, что вся борьба еще впереди, и шансы Яна Непомнящего выглядели ничуть не хуже, чем шансы чемпиона мира. Однако прошла ровно неделя, за это время было сыграно еще пять партий, и как изменилась ситуация. На третий выходной в матче чемпион и претендент ушли с абсолютно разным настроением. Давайте вспомним ключевые моменты этих пяти партий. В четвертой партии Магнус Карлсон первый раз в матче начал встречу ходом королевской пешки Е2-Е4 и русская партия от претендента из России. В этой встрече дебют послужил верой и правдой не помнящему и уже на 33-м ходу была зафиксирована ничья. На табло матча зажглись цифры 2-2. В пятой партии ни претендент, ни чемпион не стали ничего менять по сравнению с первой и третьей партиями. Была разыграна испанка, так называемый антимаршал. Первым в этой встрече свернул чемпион. Вместо избранного им же в третьей партии варианта со слон b 7 на сей раз после восьмого А4 он сыграл ладья b 8 Но решить все дебютные проблемы не смог, и Ян мог бы задать гораздо больше вопросов чемпиону, сыграй он на двадцатом ходу c 4 После же избранного и владя ЕД1 последовали многочисленные размены, и партия закончилась ничью на 43-м ходу. Счет матча стал 2,5 на 2,5. В шестой партии грянул гром, который так долго ждали болельщики. Эта партия побила много рекордов и стала переломным моментом в матче. Шестая партия длилась 7 часов 45 минут. Начали ее шахматисты 3 декабря, а закончили уже 4 за полночь по Дубайскому времени. Сделано было 136 ходов и таким образом установлен новый рекорд продолжительности партий в матчах на первенство мира. Событий в этой партии хватило бы на весь матч. Здесь были и нешаблонные решения, изменения структуры, нестандартное соотношение материала, цветнотная горячка, грубые ошибки как со стороны чемпиона, так и со стороны претендента. И нам с вами остается лишь гадать, как мог бы сложиться матч, если бы Ян Непомнящий одержал победу. Но, увы, после сложной и продолжительной борьбы на 136 ходу он Вынужден был признать свое поражение. Чемпион мира вышел вперед. Счет стал 3,5 на 2,5 в пользу Карлсона. Тем зрителям, которые хотят заново пережить эмоции этой встречи, я рекомендую пересмотреть эфир шестой партии с замечательными комментариями Александра Грищука и Даниила Народицкого. И не забыть про видеообзор от Владимира Доброва. Та титаническая битва стоила огромных усилий как чемпиону, так и претенденту, но времени на отдых у участников матча не было. Уже в тот же день, 4 декабря, чемпион и претендент вновь сели за доску. В седьмой партии мы снова увидели продолжение антимаршаловской дискуссии, где чемпион вскоре уравнял игру и партия достаточно быстро завершилась ничью. Счет матча стал 4-3 в пользу Карлсона. Чувствовалось, что силы игроков прежде всего эмоциональные на исходе. Но перед очередным выходным предстояло сыграть еще одну восьмую партию. В восьмой партии Магнус вновь открыл встречу ходом Е2-Е4. На доске снова была разыграна русская партия. Ян удивил чемпиона своим решением двигать. Крайнюю пешку вперед h5. И после продолжительного раздумья белых, избранного им на 10 ходу ферзь e1, казалось, что сейчас последует ферзь е7, и вновь мы увидим быструю ничью. И долгожданный день отдыха. Но это был день необъяснимых решений со стороны непомнящего. Место ферзь e7 последовало король f8. И Пусть после этого. У черных оставались хорошие шансы на уравнение, однако грубый зевок на 25 пятом ходу b 5 практически завершил эту партию. На 46 шестом ходу Ян не помнящий, остановил часы и признал свое поражение. Счет в матче стал 5-3 в пользу чемпиона мира. Как действовать дальше? И что делать? Менять ли дебюты? Идти ли вперед? Или просто переждать этот непростой момент? Надеюсь, ответы... На эти и многие другие вопросы найдут претендент и его команда за выходной день. А мы встретимся с вами вновь во вторник, 7 декабря, в прямом эфире Ческом.ру, чтобы в режиме прямой трансляции следить за этим так непросто складывающимся для Яна Непомнящего матчем. Впереди Миттельшпиль и Эншпиль матча, и мы ждем ответных голов от претендента. Продолжаем болеть и смотрим только вперед. До скорых встреч!